Итак, дорогие друзья, снова здравствуйте! С вами, как обычно, Александр Найсмирнов. смирнов Мы сегодня с вами находимся на ESL-турнире, Blood Money называется он, и карта Тускан. Best of 1 в рамках четвертьфинала, где One хол против команды Gamer e будут играть за право выхода в полуфинал. Обе команды свои матчи 1 8 Сыграли легко Команда One OneHall одолели команду Lion7 с отчетом 16-0 Ну а команда Gamer Esports отправила домой команду Black Mamba Все с теми же самыми 16-0, и вот теперь такие крепкие достаточно коллективы сошлись на данной карте Игроки обороны пытаются сыграть, видимо, на отдачу точки Б Во всяком случае, Адвайта умер, и умер он, видимо, как раз-таки под этой самой точкой Но хочу заметить, дамы и господа, игроки, что-то за завис один игрок атаки Нормально ну, такое бывает. Кенчик, даблкил. Ситуация 3 в 3. Игроки атаки все-таки доносят бомбу на точку Б, И есть какая-то надежда на то, что они даже, может быть, выиграют этот пистолетный раунд. Ну, почему надежда? Потому что, собственно, один игрок у них, к сожалению, вылетел. Два игрока остались. Это Эволверс и Кагараши. Минус от Эвольверса. И ситуация 1 на 1 с Аймером, И именно не Аимером, а Аймером. Не один в один, прошу прощения, два в одного. Ну, в общем, здесь хедшот от э, Кагараши. И счет 1-0 в пользу коллектива OneHall. Давайте знакомиться с составами. Все, в общем-то, по классике. Команду OneHall представляют и Вольверс. Кенч, Кагараши и Потрошитель. Да, никнеймы здесь, собственно, не совсем... Прям те самые, которые участвовали когда-либо за команду One Hall. Но, ну, вполне возможно, это просто те же самые ребята, только переименовавшиеся. Но, ну, во всяком случае, Адвайта, Потрошители и Вольверс это, в принципе, main состав команды One Hole. Поэтому. Что здесь делает Кенчик и Кагараши, лично я не знаю. Может быть, это все те же самые, опять же, повторюсь, игроки, просто с другими никнеймами. А, ну и коллектив Gamer Esports, это я буду называть его Давайте Алфавит, потому что в его никнейме, кроме последовательности из восьми английских букв, ничего как бы нет. Холоунес, Бот, Fallen и Aimer вместе с М. Плюс, uh, Что самое интересное, дорогие друзья, Холоунесс это бывший игрок uh, коллектива... Коллектива Хайрат Киллер. Именно за этот коллектив он играл, и спросите, с каким никнеймом, я вам скажу. Играл он с никнеймом House at The Best. Но так как известно, команда Хайрат Киллер на данный момент уже не играет в Counter-Strike и не ведет какую-либо турнирную деятельность. Ну, собственно, ребята, некоторые разбрелись, кто в сольное плавание, кто куда. И вот Хауса прибило, во всяком случае, к коллективу Gamer Esports. И у нас, кстати говоря, подходит к завершению уже вторая пауза от вышеупомянутых геймеров. Почему она взята? Ну, по-моему, очевидно, потому что вылетел пятый игрок. Команде был добавлен бот. Ну, естественно, с ботом продолжать матч... Смысла, в общем-то, я немного вижу, но он определенно, конечно же, есть. XXX приветствую, приятного просмотра и чатик всем, кто сейчас находится на прямой трансляции. Привет и хорошего настроения и приятного просмотра. Также хочу сказать, дорогие друзья, как обычно в моей группе ВКонтакте проходило голосование, и по результатам этого голосования... Ребята, находящиеся, так скажем, в группе ВКонтакте Отдали 71% голосов за победу команды OneHall Как бы вот особо-то никто не верит в коллектив Gamer Esports И это немножко, конечно, печально, это немножко дезморалит Но еще больше меня дезморалит отсутствие пятого игрока у геймеров Надеюсь, что он вернется, но пауз уже у, у ребят, увы, нету Минус от потрошителя и от Адвайты. Сразу два игрока атаки загнулись при попытке выйти на мидл. И здесь в большом квадрате Адвайта... Все-таки все убивает Ай, Аймера. Я не знаю, каким образом удалось пережить эту жаркую перестрелку, но удалось. Соперник с Глока ничего не смог сделать. Остается последним алфавитом, который взял а, бота. И у Бата был автомат Калашникова. Это, конечно, является огромным плюсом. Свою экономику спас. И теперь за Бата может затащить, но потрошитель метким хедшотом сводит на нет все старания игрока команды Gamer Esports. И счет в матч становится 2-0 А я напоминаю вам, дорогие друзья, что это четвертьфинал и best of один То есть проигравшая команда турнир покидает Ну а победители проходят в полуфинал, кстати говоря И одну секундочку, одну секундочку, одну секундочку так. И в полуфинале сыграют, между прочим, с командой стак собак Вот такая вот история ну что, дабл-хилл, дабл простите, дабл от Хаоса, давайте я буду называть его все-таки его main никнеймом ситуация 2 в 2, хотел я сказать, что есть небольшой перевес у команды Gamer Esports, но этот перевес достаточно быстро был потерян. А, и это у нас, значит, история, как обычно, из-за наличия бота у команды Gamer Esports. Отражается два игрока, но по факту только один И это тот самый алфавит С 22 хелспоинтами, у убивающий потрошителя И один на один с ним теперь уже остается Адвайта У которого 10 хп и вот вопрос. А, сможет ли понять игрок атаки, откуда придет его соперник? Ждет, во всяком случае, он его с точки А. Хотя ведь оппонент в этот самый момент уже заходит в точку и не понимает, откуда же можно ждать соперника. Накидывается флешка. Ну, в общем-то, логично уже становится, что соперник находится в торце. дефьюзки ты, кстати говоря, имеются. Фейк по дефьюзу и Адвайта забирает... Боже мой. А, забирает Фолона. Почему-то, ну не почему-то, да, но ну, потому что это бот. Ну, в общем, забирает Алфавита и вытаскивает очень непростую ситуацию. При наличии 10 холспоинтов в лайфбаре, в общем-то, выиграть такое мог бы далеко не каждый игрок. Ну, а Двайт сумел, молодец. Поздравим его, поздравим команду One Hall, присудим им третий матчпоинт. И едем дальше, дорогие друзья. Пятого по-прежнему нет, к сожалению. Бот на первом месте в команде Gamer Esports. Это что-то да значит. Кстати, дамы и господа, поздравьте меня, приехали мне мои ништяки. Приехал новый микрофон, приехала звуковая карта, все по красоте. Ну и поздравьте в очередной раз Адвайту. Даблкилл в его исполнении, минус один от потрошителя и от Эволверса. и Замыкает цепочку убийств, все тот же самый потрошитель. Вместе с Адвайтой и Эвольверсом. по сути, они вдвоем выиграли раунд. 4-0, пока матч идет так, что чатик на ютубе ошибается В своем прогнозе А ведь я также хочу напомнить вам Что э, в чате на ютубе В данный момент вы можете отдать голос команде Которая как вы думаете выиграет э, В этом матче И в этом матче Собственно говоря пока что выиграет команда Ван Холл невзирая на это 56% проголосовавших Отдали свой голос команде Геймер Еспортс e и видимо не зря Ребята размениваются в плюс 4 в 3 и проход на точку Б естественно Открыт потрошитель уже здесь, вместе с Эвольверсом. Ой Какой неловкий моментик, когда заканчиваются Патроны внезапно в калаше Но очень неловкий момент Хау, тем не менее, забирает потрошителя И Вольверс остается один аж против Непонятно вообще какого количества игроков Против двоих 100 хп у последнего игрока И он на данный момент поставил бомбу И ушел э, На мидл. Вот такая вот история Не самая читаемая, кстати говоря, позиция И, в общем-то, хае Интересная задумка от Вольверса Но такая себе на самом деле хае Времени-то не так уж и много Поэтому стоило бы на самом деле призадуматься И плюс-плюс все-таки делает минус Забирая Вольверса и принося первый матчпоинт своей команде Долгожданный первый радостный ура-ура Ура! Поздравим, ребят, дорогие друзья 4-1 Теперь твои крики будут полностью слышно. Абсолютно, Володя. Теперь будет все вообще прям просто на мази, пушка, бомба. С пультом все по красоте, короче. Но, правда, у меня, скорее всего, все воскресенье уйдет на настройку всего этого дела. Да и то, 100% я с первого раза все нормально не настрою. Но вообще перспективы очень радужные. Адвайта. Бесподобные два минуса с дигла, минус от Кенчика и еще один фраг от Кагараши. Где бот? А, у нас вернулся пятый игрок коллектива Gamer Esports, и бота поэтому кикнула. То есть этот раунд они проводили в четвером, как оказалось. Ну что ж, я надеюсь, что пятый вернувшийся игрок внесет какие-то поправки в ход данного матча. И, может быть, Gamer Esports заиграют новыми красками, дорогие друзья. Тем временем 5-1. Вот хочешь-не хочешь, а ситуация максимально неприятная. Забирают Эвольверса. на это Кенчик делает аж 2 килла, но и сам тоже, к сожалению, спастись не успевает, и мы снова получаем выход на точку Б. Ну уж очень нравится команде Gamer Esports выходить постоянно на точку Б, хотя не получается, справедливости ради. Как бы они ни пытались, занять ее и выиграть на ней раунд ни разу не удалось. Единственный выигранный раунд был как раз-таки на точке А. И то... И то, он был выигран на точке А Совсем не потому, что геймер е e Замечательный а выход на нее оформили А, собственно, выиграли они Просто потому, что игрок атаки вовремя стянулся И поставил бомбу Ну, 6-1, Адвайта на перевес С деглом отправляется пушить Малый квадрат успевает выбросить хаеску Взрывает алфавита, ну и кенчик Еще 2 кила, в общем, выход на мидл тоже не самая разумная идея, как оказывается, для коллектива Gamer Esports. В целом, все могло бы быть куда более благоприятно, чем получилось. Но что есть, то есть. Надо как-то учиться играть даже подобные ситуации. Но Кенчик без шансов не прощает Харама. И счет становится 7-1. Здрасте, ребята. Шаксти. Шак... Шаксти. -шак Шакстин, надеюсь, правильно прочел. Приветствую. Такая вот история, это что у нас за куча пятерок прилетела. 5-5-5, 5-5-5, 2. <laughs> что это за код от бомбы какой-то? Или это шифр от сейфа, где лежат деньги? Сайдбек, еще одно сообщение, и вы, к сожалению, будете забанены э, на 5 минут для начала. Так что имейте в виду. Карам, минус от 2 это минус от Кенчика, даже два минуса от Кенчика, ну, собственно, посыпались в очередной раз геймер спорт, но, как вы могли, сейчас вылетел, вылетел один из игроков команды Ван Холл и теперь ответка поперла, а? вы посмотрите, что происходит, можете шахтей а имя Шахбос. Я из Узбекистана. А, хорошо, буду знать. Шахбос. Приветствую. В таком случае буду обращаться по имени. Но даже численный перевес изначальный, к сожалению, не помог команде Gamer eSports победить в этом раунде. И более того, победа в первой половине досрочно достается коллективу One Hall. Саня, привет, как дела? Удачного стрима? Приветствую, все хорошо, все супер Как я уже ранее сказал, мне приехали ништячки Микрофон, аудиокарта, вернее, звуковая карта В общем, все теперь супер-супер гуд И я довольный и как удав Ну, правда, конечно, я рад Пока не вспоминаю, сколько на все это вылетело денег Но, собственно, это нужно Это нужно было, поэтому без разницы, сколько на это было потрачено средств М плюс и хаос делают по минусу, и это попытка выхода на точку А, которая получается в этот раз наконец-то успешная. Вот, собственно, и думайте, дамы и господа сами, что мы получаем: два раунда на точку А и оба удачные. Но правда пока что, может, и не очень удачные. А два это, конечно, попотел немного, но, к сожалению, неизбежность она такая, она такая, да. 8-2 Ну, интересно мне, в общем-то, вернется ли Вольверс конечно же, в этот матч Очень интересно Но паузу, однако, в Манхолм не берут Геймер Еспортс e аж две паузы взяли На это их соперники отвечают вообще ни одной паузы Да я слышу, что новые микро, все полетели крики от Сани Не-не-не, новый микро еще пока только в коробке Я его еще не подключал, это все еще старый микрофон Кенчик, даблкил и 4 в 3 с перевесом за обороной. При этом Адвайта хоть и погиб, но уже зашел играть за ботан. Минус от Кенчика и в очередной раз даблкил от Адвайта. И счет катастрофически плохой для коллектива Gamer Esports. Это 9-2. С подобным развитием событий, мне кажется, будет очень проблемно. Добиться победы, если в атаке Лететь вот с таким вот счетом Мне кажется, что здесь э, Нужно, конечно, выходить на 9-6 Но получится ли выйти на 9-6 Это при учете того, что сейчас э, Денег на байраунд Не хватило Аимир забирает Кагараши, но не успевает уйти Его забирает Адвайт, и тем не менее Алфавит на Меду забирает Кенчика Ну, хорошее, так скажем, начало Минус от Адвайты И гибель потрошителя Адвайт, боже мой Три минуса, и все от адвайты тиммейты спят тем временем. Вот просто спят и ничего не хотят делать. Кенчик. 100 хп и метким хедшотом хаус вырубает оппонента. Ситуация была, между прочим, один в один. То есть каждый игрок мог выиграть раунд, но да, досталась победа именно игроку команды. Геймер Еспортс, 9-3, вот вам диглбай называется, да. Вот, казалось бы, где могут быть проблемы у команды one hall ну, где угодно, но вот э, на диглбай я уж прям, честно сказать, и не думал, что такое может произойти. Но окей, произошло-произошло. В общем-то, это не смертельно. Появляется снайперская винтовка и разыгрывается она, кстати говоря, с котов. И АВП появляется именно у атаки. Даблкилл от Кенчика на меду. Его разменивает хаос. Э, гараж с потрошителем по минусу. Алфавит остается последним. И ситуация один на один, опять же, с вышеупомянутым потрошителем. Ух ты! Вот это позиционирование, дорогие друзья, вы видели? Видели, какой минус ФАМАС еще? А почему именно такой минус? Почему четко попал в голову? Потому что не ошибся с позиционированием То есть это значит, что человек прекрасно понимает Где должен находиться прицел в момент э, открытия, так скажем да? То есть где уровень головы, в которую нужно попасть и это замечательно, и это замечательно Это говорит о том, что потрошитель не забыл, как играть э, в э, данную версию Counter-Strike Напомню, что просто он уже давным-давно играет в Counter-Strike Global Offensive Ну, кстати, кстати, хватит исторических справок Три минуса от атаки, ох ты, как неудачно Алфавит сейчас набежал на спрейдаун от соперника И, к несчастью... К несчастью для команды Gamer Esports Конечно же, не удается хаосу ничего сделать Ну, два минуса, в общем-то, сделать удалось Но маловато Маловато двух минусов для того, чтобы выигрывать 11-3 И теперь я уже точно могу, конечно же, сказать Что первая половина для Gamer Esports Весьма и весьма оказалась провальной Наверное, стоило бы все-таки Чуть более осознанно подходить к атакующей стороне Но ничего страшного Будет еще вторая половина Там еще и камбэки тоже, возможно, если Ван Хол Просядут по атаке. Ну, Аймер. Аччивмент unlocked э, Смог запрыгнуть на козырек. Молодец, а лучше бы э, убивал бы. А то 7 на 14. А на козырек запрыгивать научился, а убивать нет. Минус от Аймера по гараше, но кенчик, кенчик просто в солу увольняет всех своих соперников. 12-3 итоговый счет первой половины. Но тут, конечно, э, пиши пропало. Если бы 11.4, я, бы может, еще хоть как-то бы во что-то бы сохранил веру, но не в этой конкретной ситуации. Так, кстати, был где-то вопрос про страны, только я его потерял. Шахбосс спросил, извините, а кто играет из какой страны? Ну, ребята из OneHold, в общем-то, как и Gamer eSports Это сборные солянки, то есть это страны бывших СНГ Россия, Беларусь там и так далее Дамы и господа, но пистолетный раунд для Gamer eSports Дает надежду и дает надежду он не просто А на светлое будущее Если бы, конечно, не Кенчик, да Кенчик у нас вместе с потрошителем, оставшись вдвоем Очень изрядно побили своих соперников И уже теперь ситуация 2 в 2 Хороший прием от алфавита. Бесподобный теперь могу сказать прием от алфавита. Отличные два хедшота. И это, дорогие мои друзья, 12-4. Никаких изи каток. Ну, в привычном для кого-то понимании. То есть, как, бы, как вы видите, геймер и e eSports еще попадаются. Почему они еще попадаются? Ну, собственно, очевидно, у игроков атаки теперь нет денег. И есть какое-то время у геймеров... Попытаться изменить ход событий Хотя, конечно, справедливости ради Аимир Ну, нужно еще один минус Отдайте эйс парню Значит, будет красиво И по-тиммейтски, правильно? Но потрошитель у нас прячется Прячется под малым квадратом Удалось застрелить Харама на, на, на, на живой дуэли, я аж меня затроил аж. На нож предложил сейчас порезаться. Ничего себе, хаос дертки какой. Вот так можно было, оказывается. Просто на Маус один один раз бахнул. И сразу в голову. Забавно. 12.5 и здесь действительно начинается какое-то уже что-то, во всяком случае, похожее, так скажем, на камбэк. Но 2.0 во второй половине. Много чего могут, конечно, пообещать Но вы не верьте этим обещаниям, дорогие друзья Верьте тому, что демонстрируют игроки Игроки демонстрируют хорошую стрельбу Вот, в частности, Хаус Best И М+, тоже, собственно, не удел, не остался А два, последний, минус М+, удается вырубить двух соперников По цене одного, но, к сожалению... Опять же, и это тоже не спасает И счет в матче становится 12-6 Ну, что логично, опять же, да? Давайте мыслить э, логически Экономические раунды позади Вот теперь начинается вторая половина По факту Когда у OneHall полностью сейчас должны быть э, куплены девайсы Правда, как Кагараши почему-то играет с Диглом. Даже Эдвард при этом, ну то есть бот Вооружен калашом А вот ты Кагараши почему-то решил наплевать На Приобретение девайса ну, энтри праг за one-хол. Однако Аимер нашел возможность разменяться, убив потрошителя. Ну и, естественно, у нас здесь же начинается выход на коты. А два и с прострела увольняет хаоса. Ну, в принципе, правильно. Если перестрелять напрямую не удается, всегда можно попробовать прострелить. Алфавит один в 3, насколько я понимаю. И ситуация тут тоже, кстати, не выглядит э, даже хоть как-то маломальски выигрышной. И как бы да. И как бы так, камбэк, он, понимаете, начался, но попросил э, подождать и сказать, сказал, что скоро вернется. Но я это именно так вижу, дорогие друзья. Простите. 13-6. Скипнули своих соперников, по сути, сейчас One Call. Но вопрос, опять-таки, есть снайперская винтовка, да, и энтрифрак с нее уже сделано. Далее минус от Хауса, но Хаус вместе с Харамом, к сожалению, погибают, и ситуация вроде бы как равная, да, но насколько она равная, непонятно. Снайпер команды Gamer eSports продолжает стрелять, кстати, это вот, э, как я уже говорил, да, научился запрыгивать на козырек, но не научился стрелять, но как минимум со снайперской винтовки стрелять удается достаточно неплохо. Минус от это в сайте, и последним оставался потрошитель, и его забирает все тот же Аймир, который делает в этом раунде что-то, по-моему очень много минусов, но 4 уж точно, вот если не 5 13-7 Пытаются бороться парни из команды Gamer eSports, а вот что с экономикой у команды OneHall? Вот этот вопрос меня сейчас интересует куда больше, потому что все-таки девайс на раунд хоть и был выигран, но экономика могла не устаканиться, и, в общем-то, так и есть. Ой, потрошитель! Ой, потрошитель! Просто на ходу два минуса с дигла. Просто не останавливаясь. Чпок первый, чпок второй. Ну, а дальше уже со снайперской винтовки все было просто. Ну, какой-то слишком с -с спонтанный раунд. Я даже вообще такого не ожидал. Я не успел даже понять, что потрошитель бежит куда-то первым. Что сейчас будет какой-то быстрый выход. Ну, молодцы, Холл Порадовали приятно, конечно. Я не ожидал, что будет такая дерзость и такая прыть. Ну, теперь аркада в малый квадрат. Здесь Адвайт забирает первого, справляется со вторым. Кагараши добивает третьего, и аркада заглохла. Потрошитель, минус Аймер и алфавит с 95 хелс-поинтами. Ну, видимо, сейчас будет убит Адвайтой. <свот> да. <свот> ну, если уж и такие перестрелки не выигрываются, то, мне кажется, надежды на камбэк, в принципе, не нужно никакие лелеять. А при этом, хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, ванхолл играют в вчетвером. У них Эвольверс так и не вернулся до сих пор. Ну, может, он сейчас хотя бы под занавес игры зайдет. Нет. <с> Хотелось бы. Хотелось бы. Ну, вот вопрос, естественно, заключается в другом. Может быть, там какие-то сложности сложные. Ух ты, Аймер! Отличная аркада на коты, но не успеваю его включить, его просто вырубает в наглую бот. Хаус и Харам остались вдвоем Оба, кстати, без девайсов К моему величайшему сожалению Потому что хотелось бы посмотреть на КС Но чувствую, что КСа будет не так уж и много Адвай там вырубает Хауса, И Харам остается последним Закидывается куча флешек Адвайт пытается с ножом уже найти оппонента Замечает его передвижение Тут, мне кажется, просто сыграно, как говорится, на опыте Потому что коллектив Hall Uh, хоть и давно не играли, но <смех> достаточно прожженные игроки, ну, если uh, мы будем uh, говорить именно о том, кто когда начал и кто сколько в, этот, в эту версию Counter-Strike играл.